Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы поговорим о том, как же избавиться от страха мерить давление. Потому что очень многие люди, у которых есть проблемы с тревогой, переживают за свое физическое здоровье и боятся за свое сердцебиение, давление, пульс, потому что боятся, что случится инфаркт, инсульт, там, остановка, или разрыв сердца и так далее. Так вот, сейчас мы с вами разберемся, как этот страх возникает, что же с ним делать. И аналогично вы сможете использовать эту технологию для работы с другими своими страхами. В первую очередь нужно понять, что когда вы еще только собираетесь идти мерить свое давление, вы уже начинаете переживать за то, что какие цифры это давление выдаст. И переживать, что давление будет высокое. Собственно, когда вы только планируете мерить давление, вы боитесь, что оно будет высокое, это вызывает страх. По АБЦ схеме это можно записать так. Подумал померить давление. Это план померить давление. Восприятие. А вдруг будет высокое давление? С. Тревога. То есть то, что вы считаете, что будет высокое давление, и провоцирует у вас тревогу, которая и, ну, собственно, и вызывает повышение давления. Поэтому очень важно, что... Что давление и тревога связаны, чем выше тревога, тем сильнее давление. Поэтому в первую очередь, чтобы ваше давление в принципе нормализовалось, вам нужно убрать любые ваши переживания, тогда ваше давление будет в норме. Дело в том, что когда люди приходят к врачам и те меряют им давление, очень часто люди переживают в этот момент и соответственно в этот момент они имеют повышенное давление как бы на пустом месте врач не понимает что почему у тебя сейчас такое повышенное давление а человек испытывает страх что оно реально будет высокое при враче вдруг поставят плохой диагноз и другие сценарии проблема здесь в том чтобы этого не было вы должны видеть все варианты какое будет давление у вас в тот момент когда вы его будете мерить то есть вы-то видите, что оно либо нормальное, либо высокое, да? то есть высокое давление, либо нормальное. А наша задача, чтобы вы научились видеть все варианты от плохого до хорошего. В результате этого вы будете шире воспринимать возможные вариации того, что будет, и снижается уверенность в самый негативный и самый позитивный исход, за счет чего снижается тревожность к тому, чтобы мерить само давление. Давайте мы сейчас с вами по всем этим вариантам пройдемся. Например, самый-самый негативный вариант ⁇ это то, что у вас давление будет, ну, мы как бы берем самый негативный конкретный, что оно у вас будет запредельное, вообще невозможное для человека какое-нибудь невероятно огромное давление. Это самый плохой вариант, то есть давление выше допустимого человеческого. Следующий вариант это то, что у вас будет давление, как будто вы сейчас, там не знаю, со всей силы бежите в горку с большой скоростью. То есть очень-очень высокое давление, как при огромных физических нагрузках. Это следующий вариант чуть лучше. Да? Следующий вариант это то, что у вас будет просто высокое давление. Допустим, если мы говорим, что нормальное давление 120 на 80, то, как многие там пишут, 200 давления на сколько-то там. Вот предположим, у вас такое вот высокое давление 200 на сколько-то. Так? Следующий вариант это то что у вас будет повышенное давление Допустим это 150 на 90 Следующий вариант это немного повышенное давление Допустим это 135 на 85 да, то есть это немного повышенное. Следующий вариант. Давление будет чуть выше вашей нормы. Дело в том, что у каждого человека есть его как бы, норма давления, связанная с особенностями его организма. То есть не у всех бывает норма, а это чуть повышенная. У кого-то норма чуть пониженная. Поэтому мы говорим, что будет давление чуть выше вашей нормы. Допустим на несколько пунктов. Следующий вариант. Что давление будет в рамках вашей нормы. Еще лучший вариант, это то, что будет давление почти в норме общей, по-человеческой, допустим, 120 на 80. Да, то есть давление будет почти в этой норме, допустим, 122 на 83. Следующий вариант, что давление будет четко в норме, 120 на 80. Следующий вариант это то, что давление будет как у космонавта, мне нравится такое определение, это когда вы допустим меряете три раза и у вас все три раза идеальное давление как у космонавта 120 там, на 80, то есть вообще идеал. Да? Следующий вариант еще чуть лучше это то, что давление будет немного пониженное, то есть допустим 115 на 76 там, или 78. И, допустим, что будет давление ниже, чем обычно. То есть, допустим, 110 на 73. То есть, вот, в принципе, мы все варианты расписали от самого плохого, что давление будет вообще не пойми какое, там за пределами человеческих возможностей. И вот такие градации мы создавали для того, чтобы вы научились видеть варианты. Потому что как раз страх, что будет высокое давление, возникает, из-за вашей уверенности в том, что оно будет высоко. А уверенность, что оно будет высоко, возникает из-за того, что вы не видите других вариантов, какое еще у меня может быть давление. Что же теперь с этим делать? Когда вы теперь знаете варианты, то ваша задача рассмотреть вот пойти по мере давления, например, и посмотреть какой вариант произошел. В большинстве случаев будут происходить промежуточные варианты, то есть не хороший и плохой, а что-то среднее. То есть если раньше вы считали, у меня было высокое давление, хотя на самом деле оно у вас было Немного выше чем обычно Например, ваше обычное давление 125 на 83 А было 102, 130 на, на там, 90 И вот вы говорите О, это чуть выше чем мое обычное давление То есть вы как бы понимаете Что это где-то в промежуточных вариантах Был такой вариант И что более вероятно в следующий раз Что он же снова повторится Потому что он сейчас произошел И за счет этого у вас формируется Позитивное подкрепление То есть вы уже следующий раз, когда собираетесь мерить давление, уже считаете, что у вас в прошлый раз было чуть, чуть выше давления, чем обычно. Значит более вероятно, что в этот раз у меня опять будет давление чуть выше, чем обычно. Но этот вариант гораздо меньше беспокоит, чем вариант, что будет запредельное высокое давление. Гораздо меньше переживаний теперь идти мерить давление. И когда вы меряете давление с меньшим переживанием, чем до этого, оказывается, что оно у вас в пределах вашей нормы. И вы думаете, надо же, произошел теперь еще лучший вариант. И таким образом, в следующий раз вы думаете, о, а в прошлый раз же оно было в пределах моей нормы. Наверное, вероятно, что и в этот раз будет такое же, или в этих пределах. И вы в результате этого еще спокойнее относитесь к тому, чтобы пойти померить давление. И происходит опять, подтверждается этот же вариант, что давление оказывается в вашей норме. И таким образом, с каждым разом вы создаете позитивное подкрепление, за счет того, что вы изначально расписали варианты, а потом эти варианты сопоставлялись тем, как было в итоге. Каждое сопоставление позволяет чуть меньше тревожиться в следующий раз, и благодаря этому происходят чуть более лучшие варианты в следующий раз. Поэтому... Всегда, когда вы собираетесь смерить давление, сначала для себя распишите все варианты, потом начинайте сопоставлять. За счет этого вы начнете спокойнее относиться к самому процессу измерения давления, а в результате вашего спокойствия ваше давление всегда будет в вашей собственной норме. Если это видео было полезным, обязательно поставьте лайк. И напишите в комментариях, что вы об этом думаете, какие есть еще у вас вопросы. Какие бы у вас есть вопросы, на которые бы я мог снять отдельные видео. Большое спасибо за внимание. Всем пока.